В текущего года после реконструкции нашего аэропорта у нас возникла необходимость модернизации нашей производственной системы. В соответствии мы занялись поисками, выбирали очень долго, обратились к нашим коллегам из рифт после чего были приглашены на международный авиационный IT-форум, и по окончании которого мы приняли решение о внедрении системы «Кобры». Весь ход внедрения и вся организация производственных процессов выстраивались под руководством специалистов от Ривца-Пулкова. И на сегодняшний день использование таких модулей, как звуковое и визуальное сопровождение пассажиров, сборы за обслуживание рейсов, планирование рейсов и составление суточного плана на сегодняшний день позволяет нам ускорять и упрощать процесс взаимодействия между структурными подразделениями как внутри самого. У авиапредприятия, а также и между внешними контрагентами. Что касается экономического эффекта от внедрения системы КОБРА, то благодаря возможности выбора и приобретения различных модулей по отдельности системы КОБРА, то именно для себя мы подобрали определенный набор таких модулей тем самым обеспечили возможность работы и возможность обслуживания у единственного поставщика программного обеспечения это в свою очередь позволило нам сэкономить значительные финансовые ресурсы в то же время увеличить эффективность работы персонала К примеру если бы мы покупали отдельные до да, программные продукты у различных поставщиков то стоило и вышло бы это нам значительно дороже кроме того хочется отметить отдельный модуль сборы за обслуживание рейсов который в принципе Увеличил наши доходы, что можно особо проследить именно в период проведения чемпионата мира по футболу. Система Кобра DCS была установлена у нас и успешно освоена персоналом в достаточно короткие сроки. Но, тем не менее, она позволила нам проводить все процедуры с пассажирами и оформлять все необходимые документы для тех авиакомпаний, которые не имеют своей собственной системы регистрации у нас в аэропорту.